И здесь очень интересно, какова будет реакция украинской стороны. По сути, они уже признали, что донбасская группировка выводиться не будет и она обрежена на окружение. Но по тем данным, которые приходят сегодня из Киева, все идет не просто к окружению донбасской группировки ВСО. Дело идет к грандиозному генеральному сражению здесь, в том числе и восточной части Днепропетровской Запорожских областей. Украинские вооруженные силы подтянули к этому участку довольно значительные силы, примерно до 40 тысяч человек, причем перебросили сюда еще вполне боеспособные механизированное подразделение и с учетом того что в котле предполагаем котле сейчас сосредоточено еще до 40 тысяч человек то примерно половина всей вооруженной силы Украины, ну, не считая войск обороны то есть мы их берем за скобки, то есть половина примерно вооруженных сил Украины планирует принять участие в этом грандиозном сражении. И не менее значимые силы будут принимать участие в этом сражении со стороны Российской Федерации, а также народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик. И это сражение, которое будет очевидно долгим и кровопролитным, Решит исход войны. По итогу, ну а я думаю, что по итогу российские войска одержат победу, с учетом того, что у них подавляющее превосходство в авиации и бои будут идти на открытой относительно местности, то по итогу у украинских вооруженных сил, механизированных подразделений, которые смогут вести маневровую войну, останется очень и очень мало. Правда это случится в том случае, если действительно войска из Запорожья и Днепропетровска будут двинуты на деблокаду окруженного Восточного фронта.